Ну, хочешь плачь, я буду за руку тебя держать Больно я-то знаю где, на самом дне души что не достать Те, кому мы не нужны, каждую ночь без только нашей сны Жизни правда чья, нам это боль, а им Господь судья. Они нам дула к песку, они нам в сердца, а мы за ними во тьму, а мы за ними в небеса. Звонка и не дышать Что же ты делаешь, ему не жаль Глупая, ну хочешь плачь Я буду за руку тебя держать Что же это по щеке Учишь меня, да только сердце с кем Так скажи мне, правда, чья в клочья душа, но им Господь судья. Они нам дуло к виску, они нам в сердца.